Здравия, друзья! С вами Денис Залевский. Сейчас запишу небольшую, небольшую видеоинструкцию, как найти телефонную книгу ВКонтакте, чтобы увидеть телефоны ваших друзей со странички. Наш участник автоматизации любезно поделился ссылочкой, то есть он эту информацию где-то видел нашел сейчас я вам просто зачитаю да, эту инструкцию покажу то есть дам на нее ссылочку под этим видео и в ближайшее время сегодня возможно если это получится евгений шанькин человек который у нас ведет разработку автоматизации значит, правитель Сибирь разработает приложение там или как я не знаю это называется, то есть технически реализует момент, чтобы на автомате у вас данная телефонная книга с контактами ваших друзей со странички ВК синхронизировалась ваш телефон и так далее, то есть возможность работать с этими контактами была бы намного проще, то есть удобнее и быстрее. Итак, не каждый пользователь социальной сети ВКонтакте даже подозревает о том, что на сайте имеется полноценная телефонная книга, и можно запросто узнать номера тех ваших друзей, которые указали телефонные номера в профиле. Собственно, для добавления номера телефона в настройках главной страницы личного кабинета аккаунта Имеется целое два поля, которые так и называются – мобильный телефон и дополнительный телефон. Примечание. Заполнить эти данные можно на своей странице или в разделе редактирования страницы», пройдя по ссылке. Так вот, если ваши друзья не слишком скрытные и опасливые люди, то, вероятно, они позаботились заполнить эти поля, указав в них достоверные номера своих телефонов. Следовательно, вы, являя, являясь пользователем социальной сети ВКонтакте, можете без проблем просмотреть эти данные на страницах ваших друзей, но можете поступить и умнее, перейдя сразу к полной телефонной книге. Чтобы посмотреть телефон друга ВКонтакте, важно учесть несколько условий, которые должны выполняться, так как без них ничего у вас не получится. Вот эти ограничения. Вы должны быть подключены к интернету, зарегистрированы в ВКонтакте и можете пройти авторизацию и попасть к себе на страницу. У вас есть друзья ВКонтакте, вы можете просматривать их страницы, приглашать в группы и так далее. Эти самые друзья и товарищи честно заполнили поля мобильный телефон и дополнительный телефон. Если все это так, то можем приступать к пошаговой инструкции, в которой мы будем учиться открывать и просматривать телефонную книгу ВК. Предисловие окончено, теперь за дело. Как посмотреть телефоны друзей ВК. Пошаговая инструкция. Авторизуемся ВКонтакте. То есть заходим на страничку. Переходим к пункту основного меню слева. Друзья. Вот видим. Первая вкладка. Все друзья. В правом подменю находим пункт Телефонная книга. Жмем на него. Прокручиваем список друзей и видим что многие из них прилежные пользователи ВК, которые честно указывают свои контактные данные, телефоны. Но встречаются и такие, кто игнорирует эту информацию. В нашем случае 108 друзей указали свои контакты. Мобильный, домашний или скайп. Так. Телефонная, ВК, книга, телефонная книга ВК открыта, а значит можно переходить к следующей пошаговой инструкции. То есть Далее. Следующая пошаговая инструкция. Так, так, так. То есть вот видим, да, что много различных статей. Как посмотреть, кто посещает вашу страницу, как убрать друга. С верхних позиций в списке друзей. Как отписаться от сообщества ВКонтакте, но продолжать читать его новости и какие паблики читают друзья. Как найти похожие новости ВКонтакте, фильтр по рекомендациям ВК, поиск по новостям ВК. Как посмотреть собственные комментарии к записям и новости в ленте ВКонтакте, которые вам понравились. Ну, такая вот методичка, да? Ну и сейчас мы попробуем самостоятельно найти телефонную книгу заходим нажимаем моя страница нажимаем друзья видим вот справа у нас телефонная книга отображается нажимаем на телефонную книгу и видим что у нас вот высвечиваются артем, артем третьяков номер телефона максим тетерин Андриана, Андрейченко и поехали далее, далее, далее, далее. Соответственно, таким образом, даже без всякой автоматизации, да, вы можете открыть телефонную книгу и спокойненько, то есть заносить номер телефона к себе в список контактов, общаться с человеком через WhatsApp, Viber. Телеграм, то есть как кому удобнее, да, кто чем пользуется. И э, делиться с человеком, с человеком информацией напрямую уже в его э, телефон, да, в его смартфон. Потому как со смартфоном человек находится постоянно, нежели какое-то время да, находится человек на страничке ВКонтакте у себя. Также видим скайпы указаны, еще людей у кого есть то есть замечательно можно можно работать с этим инструментом видим что телефонные книги у меня 1203 контакта вот. значит сейчас подождем технического решения от евгения каким образом это можно будет на автомате синхронизировать эти контакты у себя со смартфоном итак друзья изучаете новую информацию применяйте ее благодарю всех за внимание до новых встреч